19.074, погнали. Я сижу, решаю курсовик. Третий день. Поувись, вестер было очень дело тень. Мои нервы тонкие лед они, сука, на пределе. Завтра утром на защиту. Мне пизда, на самом деле, курсовик, курсовик, курсовик. Спасибо. оформляем все по госту, почистую я забыл все скопировал как просто я выдумываю хрень, так как методика говно ее наверное обновить очень забыл туда давно давно, давно давно полком непонятно, ничего в этом работе разберется только тот, кто запихнется как получится. здесь красивые рисуночки, график, диаграммы, если тут найду ошибку, это будет уже драма драма, травма, головная Мозга. На защите объясняться будет уже поздно У меня кукуха едет, будто это дурка Душная залупа давит на меня, как ломка Чтобы не заснуть меня, зацелил кофеин От кофеина за три дня что похож на пластилин Та работа словно твиттера она стоит пару бакс Надеюсь, ее у меня выкупит дядя Илон Масс Сужёт ее нахуй, блять